Здорово. Панда скинс 28 тысяч на балансе. Если эта херня мне сегодня ничего не выдаст, ну я не знаю. <музыка> Сразу начинаем с промика, а под Новый год на самом деле я очень много вижу в группах, что PandaSkins раздает, ну я так понимаю, админам групп вот эти промики, вы все это можете видеть, я оставляю ссылку на сайт в прикрепе, во-первых, она реферальная, то есть вы за мной закрепляетесь, и с каждого вашего пополнения я получаю халяву, ну, халявные деньги, так, но ведет наполнение барабана, понятно. И суть в том, я оставляю ссылку, потому что бесплатная халява еще, то есть я не оставляю промиков, вы сами это видите элементарно, если вы выбьете 77 рублей вы без депа можете вывести. Халява крутая, все любят халяву. Вот вам ссылочка, ну это круто. Мы это все дело продаем сейчас. Больше промиков у меня нет, а есть. У меня премка, кстати, советую премку покупать, если здесь открываете. И вот что хочу спросить. Ребят, попробуйте этот промик и скажите, работает ли он, потому что он вроде бы как выдается только на премку, по идее только мне. Ну просто напишите, сработает ли он у вас или нет. Мне реально это интересно. Кстати, скоро получим 16 уровень, а на 16 уровне здесь дается вот такой вот ножик. Ну, блин, прикольная тема. Поэтому еще чуть-чуть и ножик уже получаем 29к, одного из самых дорогих кейсов 14к, все-таки на самый дорогой 19 тысяч я не хочу лезть Медуза, Драгонлоры, ну вот Драгон, Лоры по 54к Это просто скрипт, который по факту Тебе этот ДЛ не выведет Здравствуйте, Драгон, Лоры. ну это, это ДЛ, да? Это ДЛ, который стоит 54 тысячи и его не выведут, вот то есть Самый тут прикол, ну нет драгонлоров За 71 тысячу рублей Элементарно даже у них в обменнике Такого драгонлора нет, самый дорогой Это полмиллиона рублей, а самый Дешевый, ну полмиллиона только ДЛ. дешевле драгонлоров нет Элементарно за 71к его нет И его вам не выведут, в чем минус Панда скинца, именно в этом, если кому-то Медуза дропнулась, мне и Медуза выпадала Здесь, и это уже второй драгонлор, который мне Дропнулся, но его никак не Забрать абсолютно, то есть за 71 тебе его не выведут. И вот это реально огромный минус сайта, но тем не менее, он мне выдает, не знаю, подкрутка, не подкрутка, а ради интереса даже давай где тут Честная игра. Propably Fair. Мы это все генерает, делаем, чек My Games, Cases. Вот, верифи, э, и можете это все проверить. Я честно не знаю, как это делается. Но э, я вам это показываю. Если вы шарите, то можете все это проверить. Можно PHP-код даже посмотреть. Ну вот, можете все это проверить. Я в этом абсолютно не разбираюсь. Но вот напишите в комментах, честно или нет, но вот оно все. Вот оно все. Не знаю. Подкрутка, не, пок... не, под... не прокрутка, не подкрутка. Короче, вот такая история, мы это продаем, а хотя подожди, вот ради интереса, если мы поставим три мины, мы сделаем 73. 70... Ну, два хитает? Нет, это бред. Я не хочу идти в мины, типа сливать Dragon лор Ну, просто смотри, 10 мин, если поставить. Да, с одного хитать дадут столько, ну, типа плюс 30 тысяч. Реально, такое себе очково. Так, на балансе 14K продаем DL, который DL, но не DL, непонятно, опять же по прайсу. 85 тысяч рублей. Хочется открыть самый дорогой кейс, хотя бы три раза посмотреть, что из этого да выйдет. Опять же, напомню, что есть премка, скины вроде бы как могут дюпнуться. Ну, это все, это ГГ, если до зуба тигра... Докатиться это тачку просто Хотя нет, слушай, докатилось, докатилось и тут Убийство, вот это нормально Вот это прямо хорошо, еще и дюпнулось, смотри Две африканки дюпнулось, 17, 24, 58 Но, в принципе, то на то и вышло Я никогда на такие суммы не делал мины Но попробуем сейчас, может, что получится Просто в самое нужное время Меня нужно отвлекать звонками по телефону Я это прям но ну, обожаю В общем, 17к, 10 мин, один раз хотя бы Найс, все, 25к, не, в пизду Я заберу, этой хуйней рисковать не буду, 8000 По факту, дюпнутый ножик не получается. Получилось. Давай попробуем еще раз. Бля, ну, о, не, окей. Все, все, что останется, это сейчас мы продадим. Вот, что хочу сделать, хочу проверить сегодня все-таки вывод. Было 70к, хочу, ну, не знаю, 115 тысяч попробовать вывести. 115, 110, соточку. То есть, посмотреть, выведут ли они именно такие большие суммы. И вот в этом вопрос у меня. Мы проверяли уже вывод дорогих скинов, Огненный Змей вывели. Хочется проверить вывод именно дорогих скинов, больших сумм. Так, 5 кейсов не можем, 4, в принципе, тоже не можем, блять, денег нет, 3, короче, э, змеиных кейса. Фух, ну, ладненько, будем надеяться опять на Медузу за 60 тысяч и на Дэл за 1050, неплохо. Подожди, Ну, гунг гунгнир идет нахуй, я так понимаю, но тут, слушай, убийство и автотроника, вот если убийство дюпнется, это будет хорошо, ну, слушай, 59 тысяч, мы в минус ушли, давай продадим сразу самые дорогие ножи, а, ножики, кстати, дюпнулись, и вот, спасибо за это премки, давай, минус сразу, 10 мин, два раза пробиваем, 19 тысяч, раз, два, 19 кусков, забрали, так, следующий лот... Там же, где были говняшки, мы, блядь, наступаем туда же. Окей, продаем ножик, и у нас 80 тысяч. Небольшой, но плюс есть. Давай бустанем хотя бы до соточки. И соточку уже попробуем вывести Огромный у меня к этому вопрос, выведут ли мне сотку Нам, кстати, нужно еще немного, у нас будет 16 уровень Хочется это как-то бустануть Давай гиену, Мне отсюда дел выпадал А тут нет, нахер, это байтовый кейс, все-таки как-то страшно Вот лошадь можно крутануть, я думаю, подожди Но 10 кейсов денег точно нет Вот 5 можем открыть, будем надеяться на дюп ножей Тут вроде бы как много-много ножей Но также есть говнище, которые, в принципе, может дропнуться Какой-нибудь неоновый кончик Ой, бля Ой-ой-ой-ой-ой, слушай так, лор, допустим, пролетит, но тут огненный, все, это вывод сотки, лор не пролетит, найс, лор не пролетит, и я так понимаю, что, да, это вывод сотки, 86 тысяч, все, ну, слушай, это прям хорошо, здесь 86, так, э, давай мы пока оставим, чтобы в случае чего скины обменять уже на скин за соточку и его спокойно вывести, так, ко мне опять нужно звонить, и мы опять уходим на паузу, так, ну, второй раз... Вроде бы уже мы отвлеклись, и чтобы вы понимали, этот ролик я уже, наверное, минут 40 записываю. Просто с бесконечными телефонными звонками. Короче, ладно, у нас осталось 22 тысячи рублей. Давай мы попробуем так, что-то не туда зашел, байтовые кейсы мне просто неинтересны. Открыть э, даже панду, кстати, там панда-кейс, и он в предыдущих роликах прям хорошо выдавал. Попробуем. Три кейса 20 тысяч, если сейчас что-то дюпается, ну, это уже, скорее всего, будет вывод сотки. Хочется большую сумму вывести на киварь, посмотреть, как себя сайт поведет. Ну, слушай, они, они плохо. тут три ножа, открытие кейса, 6 тысяч. Вот если сейчас ничего не дюбнется, это, конечно, будет печально. Ой, неплохо, и 29, все, ну, слушай, по-любому вывод. Это по-любому вывод, мы заходим в обменник, так, выбираем, что выбираем, все. Нам нужно, ну, где-то столько, я думаю. Так, 69, 116, да, в принципе, нормально, 116, ну, Но что можем поменять? Цена от, ну, давай несколько тысяч себе оставим, от 114 тысяч. Поиск, а что-то поиск-то немного тупит. Теперь я понимаю себя еще меньше, как будто я здесь, в то же время меня здесь нет, как будто я постепенно перестаю существовать. До 114 поставим, вот, статрек, бабочка, зуб тигра, прям завода обменять. Так, вы обменяли предметы, вот теперь самая кульминация, продать за рубли, продать, киви, ну хорошо, там комиссия, я это все прекрасно понимаю. И мы пробуем выводить деньги, продать за деньги. 114 тысяч, статрек, бабочка, зуб тигра прямо с завода Продать Так, главное, чтобы кошелек я тут указал, деньги-то не маленькие Продать за деньги Все, отлично, скины продаются, <с> теперь остается ждать А кстати, по поводу уровня, 16 уровень я так и не получил У меня есть 4000 рублей Но в принципе, в принципе, можно радоваться, ролик получился окупной На самом-то деле, мы неплохо обустанули за сегодня Давай фастом попробуем открыть и в минах уже добить Так, вот это все дело, 10 мин, 3 раза попробуем так, ну окей, короче, сейчас ждем вывода, и уже как деньги придут, или не придут, я покажу вам, что из этого получилось. Ребят, прошло, наверное, минут 20, деньги пришли, и вот, ну... Честно, но ну, я не удивлен, потому что огненный змей приходил. Немного-немного все-таки у меня есть удивление, потому что, ну, 100 к по факту снова на им сайта. И я думаю, что в ближайшее время мы сделаем прям очень дорогую проверку. панда скинца хочется по 200 залить, посмотреть, что из этого получится. Самое главное все-таки, что пришли деньги. И для меня это прямо радость и бальзам на душу, потому что до этого депы были огромные. Ну и сейчас потихоньку это укупается, Это, конечно, круто. Всем огромное спасибо за просмотр. Это был Человек. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока.